счастливый не надо быть 24 часа в сутки. Это, наверное, не сможет ни один человек. Или редкие-редкие исключения. Достаточно того, что вы в каком-то промежутке времени пребываете в состоянии «я довольна». Какой-то промежуток «я счастлива». Какой-то промежуток «очень счастлива». То есть какая-то ситуация, которая вас делает очень счастливой. Момент нужно провести в раздумьях, в осознании чего-то. Это тоже иногда дает счастье, но не сразу, а как результат, как инсайт, как озарение какое-то в голове, как какой-то свет, который зажегся в голове. Печали тоже можно иногда попечалиться. Но не заваливаться в это состояние надолго, а прожить его прям как можно быстрее и потом возвращаться все-таки в позитивные эмоции. и этими эмоциями вы можете управлять.